Ароматы ванили, Сладкой ваты клубы Надо мной проплывают, Пропадая вдали. Заплетаются косы виноградные лозы оставляя улыбку и немного слезы от а дождь на окнах рисует напоминая о твоих поцелуях все дело в том что Я невозможно, скучаю Я очень болен, я почти умираю А где-то ты ничего не узнаешь А я боюсь, что он потерял тебя Ты по малой ордынке По Крещатику я Веселых картинках Мы не находим себя Нам осталась награду Может быть повезло Горы битого счастья До да седьмой лепесток а точно окна Хрисует, Напоминая о твоих поцелуях, Все дело в том, что дождь ничем не рискует, А я боюсь, что потерял тебя. Я невозможно скучаю, Я очень болен, Я почти умираю.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 Я невозможно скучаю Я очень болен, я почти умираю А где-то ты ничего